Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить за предоставленную возможность выступить в данном Конгрессе и предоставить вашему вниманию клинический случай развития редкой генетической мутации, которая носит название синдром дефицита репарации ДНК. Стильшн-Нисман-Рипендиген-синдром или синдром дефицита в системе репарации ДНК это очень редкое генетическое заболевание, которое, значит, автосорно наследования и обусловлено гломазиблотными мутациями в одном из четырех генов репарации несоответствия. До недавних пор СММД-синдром носил название синдрома Тюрко, но с помощью опубликованных публика... множества статей было доказано, что синдром СММД это более широкое понятие. И включает в себя развитие опухоли центральной нервной системы, рапдомиосаркома, лимфома, рака молочной железы и опухоли сенсированы с ЛИС-синдромом. А так как классический синдром Тюрко свидетельствует о а, сочетании колоректального рака и опухоли центральной нервной системы. Частота встречаемости данного заболевания — это один ребенок на 100 тысяч, и в мировой литературе опубликовано всего лишь около 150 наблюдений. Первое проявление заболевания возникает в возрасте до 20 лет. А, как видно из слайда, что наибольшее количество патогенных мутаций описано в гене ПМС-2 и МСА, а, обзор литературы показывает о том, что а, клиническое течение а, отличается у пациентов с синдромом с мутацией в генах MH1 и MH2, и у них развиваются чаще всего гематологические заболевания, чем у пациентов с мутациями в генах MH6 и PMS2, которые чаще всего имеют центральной нервной системы и лично ассоциированные опыль. Хочется отметить, что данная когорта пациентов имеет большую вероятность пережить свое первое злокачественное образование и вторую или третью опухоль. Так нам всем известно, что репарация — это тот процесс, который свойствен всем клеткам всех организмов и в основе которого лежит устранение ошибок, возникших в процессе репликации ДНК или при повреждении ДНК физическими или химическими агентами. Основную функцию выполняет ДНК полимеразом, которая считывает патогенный нуклеотид, который вставился в молекулу ДНК, она его удаляет и вставляет недефектный нуклеотид и продолжается репликация. В основе ДНК полимераза лежит развитие как раз генов ПМС-2, МСХ6, МС2 и МЛХ-1. То есть эти гены основой являются исправлением вставок и дилеций и неправильное кодирование дальше ДНК. Потеря а, какого-то одного из белка несоответствия возник, а, приводит к развитию мутированного фенотипа, и происходит э, развитие так называемой микросателитной нестабильности, которая приводит к онкологическому заболеванию. Причем э, происходит накопление генов э, в зависимости от э, родителей, и они могут наследоваться, как я вам говорила, уже аутосомно-рецессивно, и как раз развивается э, синдром дефицита в системе репарации ДНК. Так как в связи с тем, что данного материала подоставлено достаточно мало, и диагностика затрудняется, в связи с тем, что детские онкологи и педиатры не осозналены достаточно, скорее всего, это происходит за счет того, что э, есть множество опухолей, которые входят в данный состав э, данного синдрома и нет четких разработанных клинических критериев. Для решения данной проблемы был разработан европейский консорциум в 2017 году, который носит название Care of SMD, и основная функция которого является повышение знаний и осведомленности о данной патологии путем создания базы для регистрации клинических симптомов и проведения совместных исследований. Была разработана байная таблица, которая характеризует развитие различных опухолей, чтобы в учить его в данный синдром». В данной в таблице представлены 92 зарегистрированных случаев развития у пациентов с синдромом. И данные опухоли разделены на 4 большие группы. Это гематологические, опухоли центральной нервной системы, линч-ассоциированные опухоли и другие опухоли, как мы видим, рабдомиосаркома, и саркома в них тоже присутствует. Хочется отметить, что у 31 из 92 пациентов развилась одна и более злокачественная опухоль. А у 19 пациентов развилась вторая и третья опухоль, ассоциированная с синдромом Линча. Прогноз данного заболевания крайне неблагоприятен. Более чем у 50% развиваются локальственные опухоли головного мозга, у 40% развиваются опухоль центральной э, пищеварительной системы и у 30% — гематологические локальные образования. Причем все они развиваются в раннем детском возрасте. Стратегия противоопухольного лечения носит а, в себе это проведение системной химиотерапии, в зависимости от морфологического варианта злокачественного образования, проведение лучевой терапии, а, радикального хирургического лечения, и в последнее время все больше данных а, мы получаем о проведении иммунотерапии. На данном слайде представлено клиническое исследование, которое было проведено в 16-17 годах, в котором было включены пациенты, которые имели подтвержденный СММД-синдром, они прогрессировали и имели предшествующее лечение. Как мы видим, что в добавлении в комбинации антипидемингибитров дали полный ответ в 21% случаев, частичный ответ 33% и стабилизация в 23%. Данный слайд как раз показывает о том, что есть возможности о проведении клинических испытаний на разных этапах исследования, чтобы комбинировать стандартную химиолучевую терапию и проведение иммунной терапии. В связи с тем, что данная патология достаточно редко, хотелось предоставить вам внимание наш клинический случай развития амфлокачественного образования с данным синдромом. Итак, ребенок от четвертой беременности. Первая беременность — девочкам, Вторая и третья беременность — это выглядишь на разных сроках. Протекалась беременность без особенностей, от вторых самостоятельных родов срок. Рост 52, вес 4 кг, по шкале Абгар 8-9 баллов. Ранний период, как мы увидим, протекал без особенностей. Но стоит отметить, что при поступлении мы брали генеалогический анамнез ребенка. И обнаружили, что 16-летняя сестра Прамбанда у нее был первое заболевание глеубостома в области 10 лет, которая была удачно излечена, но умерла от развития рецидива в 16 лет. А, бабушка по материнской линии умерла в возрасте 60 лет от рака кишечника Сестра отца а, на данный момент получает противопоколевечение по поводу аденокресиному матки И бабушка по отцовской линии умерла от онкологии, не локализации Итак, первое проявление болезни — это октябрь 2020 года в виде клиники ОРСМ к антибактериально-симптоматическому лечению педиатра по месту жительства, без эффекта, увеличение шейных лимфатических узлов. Однако спустя три месяца отмечается резкое ухудшение состояния, виден растание болевого синдрома и процесс обструкции ротоглотки. Проведено да, обследование, выполнена компьютерная томография основания черепа, где было выявлено объемное образование паранегиальной локализации и первичное обращение к Институт детской онкологии и гематологии 30 декабря 2020 года. Состояние на моем поступления у ребенка тяжелое. Лицо асимметрично за счет объемного образования левой височной области. В весочной области пальпировалась, а, а, припухлость, в заушно-клужной области узловое, плотное, бугристое образование диаметром 5 см. При осмотре полости рта образование перекрывало ротоблот таблоид на две трети, образовательный плотный и отмечалось гиперсаливация. Также хотелось отметить, что у ребенка отмечалось пару элементов по типу кофейных пятен. Ребенок комплектно обследован и по данным контр... проведенным первичных МРТ-исследований выявлена огромная опухоль размерами 50 на 54 на 75 мм с эмпикраниальным распространением, отмечалась инвазия твердой мозговой оболочки, инвазия левой височной доли и двустороннее поражение лимфатических узлов шеи. Хочется отметить, что при проведении лимбальной функции опухоль клеток не был найдено. Постный мозг без особенностей. По данным компьютерной томографии органов грудной полости отмечались множественные очаги в, а, в обоих легких. По данному ЗИП подтвердили а, все пораженные лимфатические узлы при проведении морфологической верификации. А, Подтвердился диагноз эмбриональной рапдомиосаркома, была проведена иммуногистохимия КИ-67-30% клеток, была обнаружена экспрессии миогенина было проведено определение микросателитной стабильности и в заключение опухоль микросателлитной нестабильности высокого уровня по двум маркерам. Так мы всех пациентов отправляем генетикам, то был обнаружен вариант нуклеотидной последовательности в экзоне ПМС-2, что как раз и приводит к развитию СМ-Д-синдрома. Итак, на основании комплексного а, обследования был выставлен диагноз эмбрионально-рабдомио-суркового основания черепа с синтеприняальным распространением Метастазы в лимфатических шеи с двух сторон, множественные метастазы в легких четвертая стадия и как раз сопутствующие заболевания СММД-синдром. Хочется отметить, что при э, обзоре литературы была найдена статья, которая подтверждает также, а э, пока двух детей раннего возраста до трех лет, развитием эмбриональной рапдомиосаркома в области головы и шеи, как раз ассоциированы с э, мутацией в данном гене. Там был включен протокол лечения ЦВС-2009 группы метастатических сарком. Было проведено 4 курса индукционной химиотерапии, после которого было достигнуто сокращение первичного очага более чем на 40%. Был проведен курс лучевой терапии на область первичного распространения и метастатического поражения лимфатических узлов шеи и легких. Отмечалось сокращение очага еще на 20% и полная регрессия метастатических измененных лимфузов, шеи и метастазов легких. Проведен 5 курсов консолидирующей химиотерапии, и ребенок спустя 10 месяцев лечения вышел в клинико-гематологическую ремиссию и получал метрономную терапию. Однако спустя три месяца э, при контрольном обследовании отмечается э, при МРТ-исследовании картина прогрессирования в виде интракриняального роста опухоли в среднюю черепную ямку размерами 2,5-1,7. Также э, из, при проведении компьютерной томографии было выяснено, что метасическое поражение С2-позвонка. Э, ребенок получил 4 курса элекционной э, химиотерапии противорецидивной схеме. Также было проведено 4 курса интердекальной химиотерапии, по данным, после которой отмечается разноправленная динамика, полная регрессия соседических очагов в крестце и увеличение интракраниального компонента. Во время проведения консолидирующей системной химиотерапии и подготовки к лучевой терапии у ребенка отмечается, к сожалению, прогрессия заболевания в виде резкого увеличения интракраниального компонента и ребенок, к сожалению, скончался спустя месяц от того, как обогналась в прогрессии заболевания. И в заключение хотелось бы сказать, что СМРД-синдром включает развитие множественных опухолей, в том числе из опухоли толстой кишки, лимфомы, радумные саркомы и опухоли, связанные с синдромом Линча. Прогноз при этой генетической патологии крайне неблагоприятен. А адекватная и современная диагностика данного синдрома имеет решающее значение для ведения пациентов, а также для членов его семьи. И обязательный этап диагностики это генетическое консультирование пациентов и родителей, что позволит скорректировать методы лечения, а также более тщательно динамическое наблюдение в контамнезе. Необходимо изучение семейного анализа у всех пациентов с эмбриональными опухолями, а также анализ опухолей ткани, например, потеря одного гена репарации или микросателитной нестабильности. И, к сожалению, в настоящее время до сих пор отсутствует информация об оптимальном лечении пациентов с данным синдромом, что позволит проведение клинических исследований или испытаний. Спасибо за внимание.